Ребята, у нас сегодня очередной конкурс, и мы будем разыгрывать одну из этих прекрасных девочек. А условия конкурса услышите в конце видео. Лол. Смотрите, у нас сегодня две блестящие куколки, и одну из них мы разыграем. Давайте поскорее откроем и посмотрим, кто же нас сегодня ждет. Итак, наш первый шар. Ну что ж, не будем ждать. Поехали! Первый слой. Вот и наша подсказка. Смотрите, интересный вкладыш. Здесь нарисован диамант плюс знак бесконечности. Интересно, что бы он обозначал? Может быть, эта куколка вечно блестящая? Ну, в принципе, это же... Глиттер серия. Наш второй слой. И здесь у нас наклеечки. А под третьим слоем мы найдем нашу бутылочку. И уже, может быть, узнаем, какая девочка у нас спряталась в этом шаре. А вы попробуйте тоже угадать. По бутылочке напишите нам в комментариях, какая девочка может прятаться здесь в этом шарике. Ух ты, какая красота, смотрите, какая бутылочка, она вот такая классная, голубенькая, и здесь вот вся полностью блестящая. Давайте мне уже очень интересно посмотрим, что же нас ждет дальше. Здесь у нас должна быть обувь, ой, шарик убежал. Ух-тышка, смотрите, какие босоножки! Такие вот кремового цвета, или даже белого цвета. И здесь вот с бантиками. Откройте, откройте мне побыстрее! Босоножки мои тоже отдайте! Отдайте мои босоножки! Все, все, тихо, успокойся! Сейчас мы тебя откроем, и тогда отдадим тебе твои босоножки. Не волнуйся, никто кроме тебя их носить не будет. Смотри, мы уже почти-почти добрались. Сейчас еще откроем одежду... И это... Ух ты, что это такое? Мне уже не терпится посмотреть на саму девочку. Посмотрите, какая юбка и футболка. Все блестящее. смотрите, какие классные бантики. Что ж, нетерпеливая ты моя, сейчас мы тебя откроем. Какая красотка, вот это да, посмотрите, какая она голубоглазая, а какая у меня прическа. Что, ребята, на меня смотрят, ребята, а -а -а! оденьте, оденьте мне а -а -а! оденьте меня. Все, все, все, одеваем, очень быстро одеваем, давай сперва юпочку, а -а -а! какая же она у тебя красивая, вот так, юпочку мы уже одели, ой, как же она тебе идет. Вот, наша девочка уже одета! Давайте ее еще и обуем! У нее такие красивенькие босоножечки! Вот так, один, и еще второй! О, какая же ты красотка, посмотрите! Вы видели? У нее даже вот такие вот перчаточки здесь на ручках! Очень, очень красивая девочка! Но у нее еще должен быть наверняка какой-то аксессуар! Давайте его откроем! Вот это да! Вы видели? Это корона! Какая же ты красота! Нам целая королева попалась! Смотрите! Ребята, мне кажется, я знаю, чей это щеночек! Они встретились! Нужно еще взять корону Ройл и вы сами все увидите! Вот, вы только на них посмотрите! Они обе с коронами! Им так идет! Привет, мисс Бэби, какая же ты красота! Мне кажется, ребята захотят выиграть именно тебя! Мы еще это посмотрим! Ведь есть еще и второй лол! Давайте его откроем! И правда, давайте откроем побыстрее еще и второй шар! Посмотрим, кто у нас спрятался здесь! Побыстрее, побыстрее! Итак, наша подсказка! А у нас точно такая же подсказка! Диамант плюс знак бесконечности! Интригующе! Давайте дальше! Очень интересно получается! Вот наши наклейки. Ребята, неужели нам попадется точно такая же куколка? Вот это будет прикол. Вот и наша бутылочка. Вот она, достали. На ощупь она вроде бы не такая круглая. Более квадратная, что ли. Но давайте откроем. Мне уже не терпится. Нет, это не повторка, посмотрите! У нас белая бутылочка с черной крышечкой! И она вся блестит! Мисс Дэби, мне кажется, у тебя будет достойный конкурент! Ну конечно же, мы ведь все из серии блестящих куколок! Значит, все самые классные, гламурные, милые, красивые и восхитительные! Поехали, поехали дальше! Мне уже интересно! Видите, значит попадаются просто одинаковые подсказки, а куколки могут быть совсем разные! Ну, правильно, они же все, в принципе, как диаманты, и все блестят. На них всех может быть одинаковая подсказка. Ой, какие классные, посмотрите, какие модные кроссовки. Вот это да, с такой шнуровкой. Очень классные. Итак, у нас еще один слой, последняя молния, и мы уже почти у цели. Вот так. Достаем нашу одежду. Мне уже самой не терпится. Уже все выпадает из рук. Я хочу увидеть эту девочку. Ух ты! Какая кофта! Какие шорты! Да она у нас гламурная. Смотрите, какие классные черные блестящие шортики. И вот такая белая кофточка с черным воротничком. Очень красиво, мне нравится. А вот и наша куколка. Ой, <смех> не хочет открываться. Ой, какая она милая, посмотрите, какая она волосы, прям белоснежные, белоснежные. Как снежинка, вот это да. Какая же ты красотка. А теперь оденем нашу девочку. Она мне очень нравится, ребята, а вам нравится -то эта куколка? Смотрите, какие классные шортики. Так, еще кофточка. Давайте оденем еще ее гламурные кроссовки. Они очень идут. Посмотрите, какая она классная. А еще у нашей девочке есть аксессуар. А какой мы сейчас увидим. Ну, конечно же, солнцезащитные очки. Вот так. Они очень идут, нашей красотке. Тичер ты видела? Это же Фрэш! Посмотри, какая у нее прическа клевая! Да, и прическа классная! А мне очень ее очки нравятся, лисички! Очень они красивые! Ну что ж, привет, девчули! Ну как вы тут без меня, а? а да ничего так, потихоньку... А теперь давайте проверим, меняют ли наши куколки цвет. И первая куколка. Нет, ничего не изменилось. Она цвет не меняет. Но давайте попробуем еще в теплую водичку. Вот так. Нет, не меняет. Теперь наша фреш. Нет, тоже не меняет. А в теплую никаких изменений. Если честно, я думаю, что наша блестящая коллекция цвет не меняет. Они же блестящие. <с? <с?> Посмотрим, что они еще имеют. Итак, наша мисс Бэби и моя хорошая. Есть Вот, пожалуйста. Может, хватит? Есть Понятно, держи бы еще. Смотрим. Ааа, смотрите! Она писает. И проверим еще фреш. Давай, пей водичку. Еще, еще, еще, еще. Держи, держи, держи. Все, больше не хочу. Смотрим, что же умеет наша куколка. А -а -а, она тоже писает, как и мисс Бэби. Да, девочки, вот вы какие. Ребята, а вот и условия конкурса. Если вы хотите выиграть одну из наших куколок, Мисс Бэби или Фрэш, вам нужно Первое, подписаться на наш канал Второе, поставить лайк этому видео И третье, написать комментарий под этим видео Обязательно участвую И имя той девочки, которую вы хотите выиграть А еще, если вы хотите, чтобы на нашем канале Все чаще и чаще проводились конкурсы Не забудьте этим видео поделиться с друзьями в соцсетях Победителя мы будем выбирать рандомно И результаты конкурса будут объявлены 23 января во вторник Всем желаем удачи!